Перед началом этого видео я хочу извиниться за свой долгое отсутствие. Просто у меня не было интернета и я просто-напросто не мог выкладывать видео. Так что простите меня, пожалуйста. Вот такое у меня коротенькое оправдание. Извините меня, пожалуйста, я не хотел. Но, пожалуй, не буду вам мешать. Смотрите видеоролик и обязательно Спасибо. ставьте лайк. Carton games И сегодня мы будем играть в... 60 секунд, э, атомное приключение, по классике, выживание. Все остальные жизни э, э, слишком сложные. Бегать, искать какие-то Так. Ну и... День первый. Хм, неплохо. Так, карта есть. Оружия нет. Оружия. Все добрались до убежища, за секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, что мы вместе и живы. Не забывайте, консервированный суп очень полезен для здоровья. Наши полки полны банок супом. Мы будем есть из них, мы будем спать на них. и даже будем разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже этим начали заниматься. У нас много воды. Это значит, что нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Это самое переполненное припасами убежище, которое мы только видели. Правда, это единственное из тех, что мы видели. Мы уверены, что здесь достаточно большое количество запасов. У всех все хорошо, ничему никому не надо. Так. День второй. Где-то на день 10-15 отправим кого-то из этих вот полдушков на э -э пусто. Сегодня мы решили... Так, сегодня мы решили поразыграть по сценки своих любимых фильмов, чтобы хоть как-то себя развеять. Мне кажется, или со звуком что-то не так, а? Ладно. Чтобы хоть как-то себя развлечь. Но по непонятным причинам мы отказались только... Мы показывали только сцены из фильмов с Ханфи Богартом. Мэй Джин говорит, что она в порядке. У всех все хорошо. У всех все хорошо. Вы куда, Алю? У всех все хорошо. Все еще сильно задоезднены радиацией. Путешествие опасно для здоровья. Ладно. Кашмар. Бессонница только на какой? На третий? На третий день. Да вышел. Так. Ну Так. жажда усталась. Жажда усталась. У всех жажда. Мы мужественно игнорировали те симптомы, Пытались. Чтобы не вышло. Мы очень устали, и у нас уже нет сил заниматься любым другим делом. Будем надеяться, что зевание отпугнет бандитов и защитит нас от радиации. У нас есть еще есть? Ну да. Мэй Джейн спрашивает об этом с самого утра. Мэй Джейн сильно устала. Так, ну... Пускай попьют, наверное. Так... Так, адиация в наших окрестностях все еще превышает норму. М -м -м. Что это за звук? Так, они нам... Вот Лошадины... копыт. Мы побежали к двери и увидели двоих мужчин, одетых как средневековые жители. Оказалось, что звук копыт издавал один из мужчин, ударяя одним камнем и другой, А другой в это время подпрыгивал, как будто был на коне. Они сказали, что ищут с... старинный кубок, и что они потерялись и будут нам весьма благодарны, если мы позволим им посмотреть на нашу карту. Если она, конечно, у нас есть. Давайте дадим. Фух. О, они показали... показались... Нам вполне дружелюбными, поэтому мы позволили им посмотреть на нашу карту. Они сказали спасибо и предложили нам немного провиантов в качестве благодарности. Мы милостиво приняли подарок и пожелали им удачи в поисках. Шашки. отдохнула. отдохнул. Мэй Джейн отдохнул. Так. Ну ладно. Так тими немного это но это нечего так ладно мы ей дышим в чертовом бункере за последние несколько э, часов ситуация заметно ухудшилась что-то может быть не в порядке с вентиляцией может она забилась если это так нам нужно немедленно исправить ситуацию насколько я знаю в этом событии либо клочки пыли либо какой-нибудь комар, либо мунтант. Если вот этим ш... дихлофосом, короче, вот этим, то может не помочь. Ну, давайте фонариками, наверное. Будь скаутовскую книгу, я бы не стал выйти. Фух, они ничего не сделали. Если вентиляция забилась, очередными... очевидным решением кажется проверить, что же там застрял. Но, к сожалению, посветив туда фонариком, мы... Разозлили рой комаров мутантом. чему ухудшили свои без того печальное положение? Рой мутантов улетел, но перед тем слегка покусал нас. Так, Мэйджин чувствует себя. Ну, с отдохнул. Отлично. Даже жду не обязательно тратить. А в смысле? Ушибы. Я не думаю, что ушиб настолько опасен. Радиация а, большая. Как я и сказал, на десятый день. У нас был запас патронов, но он куда-то затерялся. Мы не знаем, когда и куда. Блин. Поищите уж. Ладно. Мы его из него сделаем. О-о-о. Про... Нашли. Патронная обойма лежала под консервной банкой. Жаль, что банка пуста. Но пока не имею, у нас есть патроны. Так, так, жажда голод, жажда голод, ушиб, жажда голод, жажда, так, ну давайте раз, два, у тебя только жажда, да, отлично. Адиация в нашей окрестностях все еще большая, Тимин не совсем в форме, да, поговорите с ним, он смотрит в левый... Верхний угол. Что-то с ним точно не так. Так, даже несколько хороших слов достаточно, чтобы поднять кому-то настроение. Тимми чувствует себя намного лучше. Мэй Джейн чувствует себя в безопасности. А кто бы не чувствовал в этой коморке размером с гроб. Хм, не знаю. Не знаю, не знаю. Что-то у них. Сейчас все хорошо, кроме Теда. Так, сильно загрязнен. К нам кто-то пришел. Мы немного боимся? Нет, не будем открывать. Сейчас еще какой-нибудь чемодан оставят с болезнью. Стук прекратился, скорее всего, стучавший ушом. Мы не знаем, кто это был, а узнаем ли когда-нибудь потрясающе Так, ладно. все еще блин 10 15 а... так ничего я вам давать не буду у нас и так всего мало было Видно, что отказ нашим гостям не понравился, но по уставшим глазам было понятно, как сильно они нуждались в помощи, но больше унижаться они не стали. Искоряне головы ушли в неизвестном направлении. Может, в другой раз им повезет больше? Может быть. Так. Сегодня вроде нормально, только воды немного. Так, воды. У кого? А, жажда, жажда, жажда, блин, Жа жажда. И вот так. А -а -а. Ну, год надо это, он уже давно все еще сильно загрязнен. Ну, где-то на 15-10 будет. Не так сильно. Трудно выжить в таких условиях. Очень надеемся, что скоро все закончится. Иначе наша жизнь закончится в какой-нибудь канаве на пустоши. Это совсем не то, чего бы мы хотели. Да. У нас много еды еще. Воды не так много, но вот еды довольно. Очень легко попасть в депрессию, когда живешь вот так, под землей. Ни солнце, ни небо. Мы должны избавиться от этого пессимизма. И повести немного радости в собственную жизнь. Точно? А столько хочет пить? Обезвоживание, обезвоживание. Обезвоживание, у всех обезвоживание. Ладно. Так, ну я думаю, надо отправляться, иначе сдохнем тут. А у нас радио нет, да? М -м -м. Печально. Мы готовы. А, нам нужно это та-та-та. Та-та-та. Так, подожди. Так. Никто ничего не хочет. Отлично. Вот, ладно. Я бы.. Я, кстати, хочу пройти этот. Как игра-то называется? ё-моё Где мы? Вот я не могу поймать. Нам нужна вода. Вот если идти на реку вот сюда вот куда-то, то, наверное, все будет нормально. Тимми, до свидания. Как-то забрём. Надеюсь, он и не порвет, пожалуйста. Так, Тимми вышел на пустош. Мы не знаем, что будет делать, если он не вернется. Не знаю, что вы будете делать, да. Радио нет, все сойдут с ума. Как все хорошо закончится. Так. Чего вы все хотите? Пить. Пить есть. Есть я вам дам, а вот пить не дам. Обойдетесь. Если бы кто-то сказал, что мы увидели танцующего таракана, мы бы не поверили. Правда, мы его еще не увидели, но зато встретили одного размером с кошку. С одной стороны, это хорошо, так как все крысы сбежали со страху. Но с другой стороны, они огромные, и рано или поздно нападут на нас. Слава их по бойскалству. Поймочитель. Можно сказать, что нам удалось увеннуться от пули. Правда, в этот раз пуля была огромная, волосатая, э, с восьми лапками и светящейся головой. Надеемся, наши пусти разошлись навсегда. Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, Да, я прав. Вода-то быстро расходуется. Как и у каждой семьи, у нас бывают незначительные ссоры. Но такое сильное, как это еще не было никогда. Теперь никто не хочет ни с кем разговаривать. Надеемся, это подлится недолго. Сейчас все пойдут. к С ума сойдут все. Дебил, ты неотёсанный. Ну что ж ты с картой так небрежно обращаешься? Мы больше не демца, но долго ли нас хватит? Мы так боялись за Тим, но все же он вернулся с пустошиной. И теперь он в безопасности. На окраине города, когда, когда-то находилась большая автомобильная парковка, сейчас она выглядит больше как автомобильная свалка. Так как большинство машин полностью разбиты или сожжены. Но мы подумали, что все равно стоит туда сходить. Под горелым столиком для пикника мы нашли немного бутылированные воды. Сами бутылки не в лучшем состоянии, но их содержимое выглядит пригодным для питья. Кажется, кому-то взрыв прервал небольшой пикник, и мы этому очень рады, так как пикник состоял у томатного супа в неразрушимых жестяных банках, которые теперь лежали на парковке. А во время экспедиции сильно пострадал наша карта. Использовать ее практически невозможно. Ну, естественно, ну чтобы еще кто-то говорил. Так. Так. Вот у меня больше всего себя вопросов. Голд. Ну, так как... Ой. Простите. Так как ты принес нам целых две банки супа, я думаю, ты заслужил. Так. Так. Давай, сходи. Так, когда мы подняли трубку, то услышали вздох об облегчении. На другой стороне человек. По другой стороне. Человек представил с выцелевшим из соседнего городка. Были. М -м -м -м. А, мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, нам перезвонят. Мы так боялись зайти, но все же он вернулся с шить. А, это не важно. Я ему дал поесть. Ну что ж, а на этом, дорогие друзья, у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите на мою страничку ВК, задавайте свои вопросы, давайте советы, как мне лучше не нужно было бы делать. А на этом мы закончим и всем пока.